Ну что ж, понеслась. Рестарты на Манган 1 начинают в обороне. Фергана в атаке. Для Ферганы, разумеется, это скорее минус, чем плюс. Но справедливости ради, все же атака тоже может брать какие-то раунды. И как вчера мы уже заметили, ребята из Узбекистана частенько в атаке играют гораздо качественнее, чем в обороне. Джапа и Ибрагимов пытаются остановить выход на точку Б и удается, надо даже вот прям парадоксально, но удается это сделать. Сенсейшн дабл килл, один минус от Ибрагимова и вот он второй минус от Ибрагимова. Джейсон Стейтом застрелил Ибрагимова, а следом... А что это вообще было? Застрелил Джапу, а Джапа почему-то умер. Как бы сейчас рестарты не запустили. Да, вот они, рестарты <laughs> Ну, на самом деле, несложно было догадаться, что будут рестарты данные Потому что Sensation что-то стоял ФК И явно, собственно говоря, были, видимо, какие-то проблемы и какая-то заминка <coughs> Ну, понеслась, хорошо, тогда вот вам, пожалуйста, еще одна пистолетка Странные у них правила Я полностью согласен Но какие правила есть, вот такие есть И нужно их... Принимать и соблюдать, потому что это, как говорится, их правило. Сенстейшн Station. Минус Джейсон Стейтом. Зиёшка Разменный минус по Ибрагимову. Ситуация 4 в 4. Но удивление сразу два игрока обороны находятся на крыше будки. Но это, в общем-то, никакого значения не имеет, потому что при выходе из скрипа, из желтого, все просто рассыпаются, ничего толком не сделав. Счет 1-0. На Манганцы выигрывают пистолетный раунд. И я напоминаю вам, дорогие друзья, что на Манганцы стали победителями на карте Инферно. Соответственно, если они выигрывают карту нюк, то они выходят в финал, где сразятся с командой из города Корши. Если же Фергана выигрывает э, карту нюк, то мы будем смотреть третью. Вчера, во всяком случае, все best of 3 матчи, которые мы смотрели. Все были сыграны из всех э, трех карт. А дотик. Минус Джейсон Стейтом И это тот самый э, всем известный. Я думаю, все прекрасно знают, что э, ящик в этом самом ангаре не простреливается. Я и говорю вот об этом ящике. Что если вы встаете за него, прижимаетесь спиной к стене. И вас даже АВП не прострелит. В общем, это такой лайфхак. Если кто не знал, то теперь вы... Знаете, чуть-чуть больше. 2-0. Экономический раунд у ферганцев не зашел. К сожалению, ребята попытались пройти по улице, но попытка оказалась весьма-весьма тщетной. Также хочу напомнить, дамы и господа, что, перейдя по ссылочке в описании, вы попадете на букмекерскую контору OneWin, где вы можете делать ставочки на спорт, играть в покер или в казино, если вы любите. Ну а по промокоду KNIFE вы получите... 500, вернее, до 500% на ваш первый депозит. Типа, положили 1000, получили 5. По-моему, круто. ММБО, Зи Ёшка, остаются вдвоем. Девайсов нет ни у одного, ни у второго. Как бы и не удивительно, Зи Ёшка забирает Адоти. А папик простреливает Зи Ёшку. Вот вам и неожиданный поворот, дорогие мои зрители. 3-0. Сверх. Сверх неожиданный поворот, как я считаю Ну, четкая работа по информации А доти погиб и сразу сказал Дескать, мой оппонент Сидел вот там И сразу, так как это карта нюк В это же место летает прострел И все, и на этом Финита комедия, как говорится а, Камал, приветствую ну что, выход на а. Джапа и Адоти Делают по минусу Здесь, естественно, фирменная подсадочка от коллектива на Манган 1 Ну, я не знаю, оправдает она себя или не оправдает Тут вопрос, кто-то будет ли выходить под рампы или не будет Ибрагимов минус Зиёшка Ну, Джейсон Стейтом Находится в данный момент на нуле Вместе со своим товарищем Зевсом и Сейчас, судя по всему, ребят попытаются все таки выйти Хотя, наверное, не попытаются Один из игроков, это Зевс, сидит на радио Ну, а Джейсон стоит где-то в скрипе Забирает Ибрагимова и отдается под джапу Ну, давайте смотреть за Зевсом Ну, халявный фраг по Адоте Адоте прям явно не подозревал, что его соперник может находиться там Минус от джапы. И счет в матче становится 4-0. Все-таки Зевс, к сожалению, победу своей команде принести не сумел. В турнире есть Нукус или нет? Скажите, пожалуйста. Нет, к сожалению, нет. Уже начинаю, честно сказать, гореть от этих вопросов. Потому что это за сегодняшний день уже, наверное, четвертый или пятый вопрос. А есть ли Нукус <с> в этом турнире? Я понимаю, что у команды Нукус огромная Фанбаза, но уже пора, наверное, в сообщении где-нибудь в чатике закреплять, что, ну, дескать, <laughs> ну Куст не участвует в этом турнире, ребят. Просто я уже устал об этом говорить. Запор. энтрифраг по ММБО, следом минус со снайперской винтовки Ибрагимова и начинают ферганцы снова, к сожалению, максимально плохо. Минус от Адоти. Зиешка. Ответный. И первый, причем минус от перганцев. Перестрелка папика со стеной. Ну а Джапа. Джапа тем временем забрал Заежку. Харди последний. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот вам и Джапа. Забравшись на стену, на забор. На заборе бывает, как вы знаете, много чего написано, но в данный момент там было написано, что на Манганцы выигрывают этот раунд, и это оказалось правдой, дорогие друзья. 5-0. Аргентина, Ямайка, но только на Манган один и Фергана. Болеем за Фергану, пишут. На вид, э, ну, я согласен, болеть за них нужно, потому что первую карту они отдали и сейчас они могут. Легко и непринужденно вылететь с турнира Неудачные тайминги ловит Папик Его забирает ММБО, но Сенсейшн не отпускает игрока атаки Следом пытается просто лететь, но заканчиваются патроны Диёшка забирает а Сюда же подключается Адотти И Адотти с USB, к сожалению, стреляет не так понятно, как хотелось бы Джапа будет заходить э, в тыл врага А враги уже, кстати говоря, практически прошли на точку Б И Брагимов пытался сделать слайд, но не удалось Минус от Ибрагимова, Зевс, 14 хп, ой-ой-ой, какая хаешечка Но немножко не в ту сторону, кинул бы ее слева направо, то убил бы Зевса Но граната, брошенная справа налево, к сожалению, итога никакого не возымела Джапа, до сих пор еще не увидел своего соперника, бомба подобрана и Зевс пытается ее сейчас поставить Вылетает флешка, вылетает ХАЕ граната И игрок с ником Зевс притаив Да ладно Я уже, честно сказать, начал бояться за наманганцев Ну думаю, ну невозможно же такое проиграть, да? Но, как вы видите, оказывается все-таки возможно 6-0 в пользу команды на Манган-1 Беда у ферганцев, беда С атакой у них все не настолько хорошо, как хотелось бы Прошла неделя, я даже привык говорить Суетана-С <laughs> Но Юра, поздравляю, ты делаешь успехи Как я могу принять участие в этом турнире? Ну, Юра правильно написал В этом турнире, к сожалению, уже никак нельзя принять участие Потому что турнир уже закончился Саш, привет, хорошего стрима. Витя, приветствую. Приятного просмотра, хорошего настроения. И большое спасибо, что зашел. Дальше. Что дальше? Как вы думаете, что дальше, дорогие друзья? Дальше выход на улицу от коллектива Фергана. Здесь снайперская винтовка у Ибрагимова и читерский ящик, черт возьми. Но, кстати... Euh, зря Ибрагимов делает вот этот мув Помните, я вам говорил, что этот ящик не простреливается Так вот, он не простреливается только в одну сторону Человек со снайперской вин винтовкой может сидеть за ящиком И просто пытаться прошить через него Поэтому Ибрагимов зря постоянно открывался И тем самым подставлял свою голову Которую, как результат, он все-таки и получил пулю Сенсейшн вместе с Адоти остались вдвоем, по Адоти нет никакой информации, а позиция у Адоти, кстати, достаточно многообещающая, но игроки атаки ставят раунд на точку Б, и вся тонкость в том, что позиция Адоти в таком случае вообще толка никакого не имеет. Разбивается каналка, слышен был стук дверей Но я на самом деле не более чем фейком МБО выстрелил и спалился Тем самым как бы Адоти Ну, ну Адоти Ну Адоти, совсем не подумал о том Что ствол будет торчать Из каналки, 6-1 С почином коллектив Ферганан На нюке удается взять наконец-то хотя бы Один раунд Буду Uh, Юра, за флут разрешаю дать бан на 5 минут <laughs> Вот, абсолютно спокойно Разрешаю дать uh, бан на 5 минут, если вдруг что Ну, здесь винер, в общем-то, собственно, ребят Если что, на 5 минут исключаем спокойно Не переживайте uh, по этому поводу Потому что, ну, целенаправленный флут Ладно бы человек спросил и ему никто не ответил Но просто так написать один, два, три, 4, 5 сообщений подряд. По-моему, очевидно, что это, ну, как бы глупое поведение. Минута от Ибрагимова. Погибает Джейсон Стейтом. Зиёшка с Зевсом остаются вдвоем, И конкуренцию им будут составлять Ибрагимов и Папик. Попытка нашить желтый. Папик решил ориентироваться. Непонятно, правда, зачем он решил это сделать. Но, в общем-то, ситуация правильная. На самом деле, то, что он ушел в каналки... Это хорошо, потому что Зиёшка с 18 хп бежал под точку Б, но почему-то потом передумал. Через 5 минут он умнее не станет. Ну что, Зиёшка обошел своих соперников, но игроки обороны к этому были готовы. Минус от Абрагимова 7-1. Тяжеленькая, тяжеленькая, конечно, ситуация. Ферганцы на Ньюке играют послабее, чем на карте Инферно. Ну а учитывая, какой исход нас ждал на первой карте этой встречи, этого полуфинала, несложно догадаться, что сейчас Ферганцы в очень большой опасности и рискуют, ребята, занять третье, четвертое место и не попасть в призовой фонд, что максимально обидно. Папик Ибрагимов, Джапа и Сенсейшн. Ну, каждый сделал по минусу, только лишь Адоте. Э, не досталось ни одного фрага. А вот, кстати, этот самый фраг подъехал. А, тем временем Сенсейшн убил Джапу. Я не знаю, как это получилось. То ли случайно, то ли просто решил убить своего тиммейта. Но 8-1. В общем, победа в первой половине достается коллективу на Манган-1. Но давайте справедливости ради все-таки будем э -э не забывать о том, что оборона здесь гораздо сильнее атаки. И, в принципе, то, что ферганцы проигрывают сейчас, это не так критично. Во второй половине может быть камбэк вполне себе очень-очень уверенный, я так думаю. И враги, Ибрагимов. Минус э, ММБО, Джейсон Стейтом погибает от рук сенсейшена. Ну и Зиешка, да, <звучит>, звучит как лутик, я родился. <звучит> ну, никнейм действительно забавный. Попытался сейчас поставить бомбу, 2 хп осталось. Ну и танцы вокруг ящика хоровода воды закончили водить. Счет 9-1. Фергана вообще зачем заявку подали на участие? Ну, в смысле, как зачем? Ну, ребята приехали попробовать свои силы поиграть на турнире. Набраться опыта, стать немножко лучше. Ну, то есть, если у вас слабенькая команда, и вы нигде не будете играть, так она у вас и будет всегда слабенькой. Поэтому, конечно, нужно участвовать на турнирах, нужно проигрывать сильным командам, учиться на этом. Как, собственно, сейчас, я надеюсь, Фергана и поступают. Каждый раунд, который они проигрывают, нужно потом в дальнейшем проанализировать. И понять, почему он был проигран. Ну, собственно, устранить эту самую ошибку. Минус от Ибрагимова. Перестрелка Зевса с девяткой и сразу с мейном. Одновременно, естественно, две позиции забрать не выходит. А Доти с Ибрагимовым добирают остатки команды Фергана. 10-1. Но на Манганцы прям просто шансов не оставляют. Приятно смотреть на такую команду. На Манган играют очень здорово. На Манган один. На Манган два, как вы знаете, вчера играли не настолько здорово. Фергана с ними справились. Ух ты, сенсейшн. Одним спреем в скрипт забирает сразу двух соперников. Два по цене одного, так скажем, джапа. Минус Джейсон Стейта. ММБО с Зиешкой остаются вдвоем. У нас здесь прыгает КЛТВ. с включенными слоу -моушенами. В общем, какая-то каша из пикселей творится сейчас на экране. Но вроде бы все прошло. ММБО, 100 хп. Минус Ибрагимов. Но сенсейшн прям просто бетонная стена. Пробить его не удалось никому в этом раунде, хотя перестрелки он э, держал с большим количеством соперников. 11-1. Я небольшой любитель, честно скажу, матчей, конечно, в одну калитку. И пока справедливости ради на Манган-1. Ну, просто камни на камне не оставляют от команды Фергана. Это действительно матч в одну калитку. К величайшему моему сожалению. Папик! забирает Харди и выбивает бомбу на рампах. А Доти вместе со своим тиммейтом ждут соперников на точке А и, кстати, дожидаются. В общем, сюда прибегает Зевс. А в слоу слоумоушене это выиграло, выглядело вдвойне красивее. Минус от Зевса, но ну, Адоти Uh, прострелом убивает соперника, следом Дигла добивает Стейтема Ну а Ибрагимов где-то находит голову Зеешки. 12-1. В общем, комментирование данного матча превращается в перечисление фрагов от команды Наманган 1. И как следствие, просто... Просто перечисление вот типа Наманган. Берут этот раунд, берут следующий, берут еще один, берут еще один. Ну, вот, типа как-то так. На фасткапе бы получились для начала рейтинг и скилл подтянули, а то так совсем разный уровень. Но при этом справедливости ради, в четвертьфинале вчера они выиграли у команды на Манган-2. Со счетом 2-1 по картам. Сделали сумасшедший практически камбэк на Инферно. То есть там тоже есть на что посмотреть. И играли они действительно здорово ММБО. А, минус Сенсейшн. Но это не единственный минус от команды Фергана. На удивление, здесь Джапа с Папиком тоже уже когда-то успели погибнуть. И хитрый Адотти все-таки реализует свою позицию. Делает трипл кинг Боже мой, ну какой же Адоти жесткий, черт возьми. Зиешка убегает куда подальше. А Джейсон Стейтом появляется на девятке и героически ставит точку в этом раунде. Фергана забирает второй раунд. Ура, ура, ура. А как сыграли первую карту? Там такого избиения хоть не было. Первая карта, по-моему, 16-6 или 16-8 на Манганце выиграли. Как-то так. Ну, там, в общем-то, да. Отчасти было тоже избиение, к сожалению. Но на Манган-1, естественно, на уровень, а может быть, даже и на парочку уровней выше команды Фергана. Тут, собственно, нечему удивляться. На Манган-1... По сути являются, наверное, в какой-то степени фаворитами этого турнира Как, в общем-то, команда из города Корши Которая уже находится в финале Поэтому не исключено, что явные лидеры этого турнира сойдутся в финале И жесть будет жестчайшая и жесточайшая если можно так сказать Бомба установлена на точке Б Команда Фергана Могут в принципе взять третий раунд Это не сильно изменит ситуацию По-прежнему По-прежнему для них будет все складываться очень плохо Но третий раунд они не выигрывают Это 13-2 Дорогие друзья Смена сторон и полностью провальная Первая половина Ферганцы взяли только два матч матчпоинта Насколько это мало и насколько это критично И страшно даже обсуждать, собственно говоря, не стоит В случае поражения в пистолетном раунде Наманганцы практически Автоматически становятся победителями в этой встрече Поскольку, поскольку два экономических раунда придется делать ферганцам Что будет составлять 15 и 16 раунд для Наманган 1 Но мы помним, как ферганцы взяли на карте Инферно Диглбай Так что не исключено что тут все будет не настолько однозначно Мы увидим с вами э, Камбэки, потение Потение, вернее, запотевание Давайте, наверное, так, и вот видите, зьёшка Минус Ибрагимов И папик отпускает Своего соперника, блин, 100 хп Отпускает соперника с 6 хп че вот, ну, почему папик Такой роп? боже мой Ну, джапа Не выигрывает перестрелку с ММБО Оставив ему 58 хп Погибает, и, как вы видите, ну, манганцы оказывается, обороняются хорошо, а в атаке они не придумали, что им делать. зевса подсадили на лампочку, минус от стейтама. И вот вам, пожалуйста, второй минус от стейтама. Папик, тот самый робкий папик, остается последний, с глаком боится и не знает вообще, куда ему сейчас смотреть и откуда ждать соперника. Ну, тут такое, короче. Такое, прям такое себе. Ну, минус ММБО. Минус стейтема. Но это уже что-то, кстати, интересное Получается, 50% здоровья остается Где-то по-прежнему ходит недобитый Зиёшка Сотый Зевс по-прежнему сидит на лампочке Ну, а Харди, естественно, на люстре В общем, скалолазы в команде на манган один. Но у Папика времени-то почти нету Ой-ой-ой, Зевс зафейлил Зафейлил на все 100 Папик Танцы, шмансы, все дела. Соперник на люстре. И, блин, бегал, тащил, пытался, конечно. Ну, три минуса только смог сделать. 13-3. Что ж, появляется надежда у ферганцев на взятие какого-то количества раундов и потенциально в перспективе камбэка. В каком городе проводится этот лан-турнир? Есть инфа. Ой, если я не ошибаюсь, в Намангане турнир проходил. Зевс, Харди, ММБО, именно эти парни сделали первых три минуса, ну, Джапа забрал ММБО, но такое себе, типа, отдали троих, забрали одного, размен, ну, даже не надо знать идеально высшую математику, чтобы понимать, что размен получился плохой. Зиёшка на таран берет сенсейшн, а здесь вообще можно было, кстати говоря, игрока атаки зарезать, потому что пока он стоял, перезаряжался, был беззащитен. Ну, неважно. Главное, что есть минус, а как он уже сделан, это вопрос второй Сколько команд в нем участвуют? В нем участвовало 8 команд, но из-за карантинов, ковидов и прочего Приехали, к сожалению, только 5 Три команды не сумели явиться Ну, а как следствие, вот, собственно говоря 5 команд, это Карши, Фергана, Наманган-1, Наманган-2 и Андижан Сенсейшн. Минус харди, Зи ответный фраг по папику. И, в общем, кстати, не такой уж и плохой раунд у наманганцев. Но с минусом по Сенсейшну, конечно, он становится чуть хуже, чем мог бы быть. Ибрагимов. Ну, где-то там разглядывает лестницу и близлежащие окрестности. А Дотти с Глаком отправляется на Грибы. Или по Грибы. Кому как удобно. Кому как больше понравится. Ну, собственно... Ожидаемо Адоти погибает, даже не дойдя под девятку, ну а Ибрагимов разжился девайсом, забрав ММБО, попытка запрыгнуть на скалу неуспешна, 35 хп и 3 соперника, ну прям не верится от слова вообще Пытается замансить соперника за красным, соперник за красным тоже пытается замансить, это был кстати говоря Зиёшка, Ибрагимов вы посмотрите, в какой не вовремя, черт возьми, неподходящий момент для прыжка ХЛТВ Один в два, и как вы могли заметить, в Килпиде сейчас было написано, что еще один минус сделал Ибрагимов Но не сумел перестрелять Зевса И Фергана выиграли пятый раунд, круто Братан, игра Ташкента будет? Нет, нет, не будет. Ташкент не участвует в этом турнире. Харди минус Ибрагимов. Ну, атака, собственно, у наманганцев на самом деле не внушает какого-то страха э, в душе ферганцев. А надо бы как бы. Потому что тут три раунда нужно всего-навсего до победы. И это не такая уж и большая цифра. То есть игроки атаки... Да, хоть и играют в слабой стороне, но абсолютно спокойно могут выигрывать и 3 раунда, и может даже больше. Кстати, какой хороший сейчас выстрел прилетел в Адоте. Он и на скалу запрыгнуть не сумел, и 14 хп осталось. 13-6. Ну вот, медленно и уверенно ферганцы взяли уже 4 раунда. Ведут во второй половине 4-0. Так что я же говорил, что не стоит говорить о команде ферганат плохо. Потому что они действительно вчера выигрывали, и вот сегодня... Не повезло, потому что начинали в атаке Если повспоминать э, Историю То раньше 13-2, 12-3 Абсолютная норма для карты Тускан Ой, господи Для карты Нюк, простите Абсолютнейшая норма Это сейчас у нас все привыкли, что там В атаке надо брать хотя бы 6, хотя бы 5 А раньше 2, 3 и все И свободен, черт возьми Ну, без шансов. Пока не вижу никаких надежд на победу у наманганцев. Уж тем более с пистолетами. Если они до этого девайсный раунд не смогли забрать, то в пистолеты не верю вообще. Ну, прям получай по губам, Александр. Не нужно было не верить. А Доти и Ибрагимов оказывается опаснее, чем можно было себе представить. Зиёшка 72... ХП. Этого достаточно, чтобы забрать Ибрагимова, который, блин, зачем было встречать мейн, когда твой соперник и так, очевидно, в него зайдет. Ну, зачем эта прямая перестрелка? Можно же все тактически разыграть куда более интересно. Ну, спрячься, пусть он зайдет. Ему придется фейк по дефьюзу делать, искать тебя. Ну, вот, вот это вот все, собственно говоря. Нет, просто отдача. Красивейший клач мог сейчас получиться у наманганцев, но они сами себе его зафейлили. Увы. На манган потеряшки за атаку напоминает косу смерти Полностью, кстати говоря, согласен А доти Минус Хардин, Это, между прочим, минус с -с скрипа От э, игрока атаки Но здесь самое главное командно, блин, действовать Вот справедливость ради, карты нет Это не та команда, на которой можно просто так вот на бегать Ибрагимов минус Джейсон Стейтем, ММБО со снайперской винтовки. Винтовки, простите. Забирает Адоти. Папик минус Зевс. Джапа. Последний кукли попадает в Зеешку ММБО. 75% здоровья и в Мейни очень не вовремя оказывается сенсейшн. ММБО даже среагировать на него не успел. Ну, потому что лежали дымы и дымы, конечно же, мешали обзору. 14-7. Привет, бро, как онлайн смотреть бесплатно турниры? За ответ спасибо. Э -э -э -э -э. Илья Сбег, приветствую. А как? Вот ты сейчас можешь сидеть бесплатно смотреть онлайн турнир. Круто же. Анатолий, спасибо за подписочку на Твиче. С нужно, ну... Убей ты его! Нет, 500 патронов в спину, но Ибрагимов пули непробиваемый. Бомба не успевает встать, Зеёшка погибает, находясь на девятке фраг за Адоти и успеет ли Адоти покинуть э, будку? Успевает, кстати говоря, забирает э, зевса и минус аджапы, дорогие друзья. 15-й, 15, -й. 15 -й, к моему величайшему сожалению забирают на манганса. Почему к моему величайшему сожалению? Потому что это частично убивает интригу. Для того, чтобы Фергана могли продолжить участие в этом турнире Нужно брать целых 8 раундов А потом еще и допы вытаскивать Вероятнее всего Хоть раз из этих 8 раундов Ферганцы да ошибутся А учитывая, что сейчас у них еще и с экономикой виллы То, скорее всего, этот один раз будет Прямо сейчас А может и нет Зевс Мамбу делают минусы Следом еще один фраг от Харди Вот вам и экономический Черт возьми, вот вам и экономический Я поражен Команда Кергана отдают раунды с девайсами, но выигрывают раунды с пистолетами на перевес. Но остались вдвоем Ибрагимов и Адотик. В предыдущий раз они не сумели выиграть раунд. Может, сейчас удастся? А чем черт не шутит? Судьба, видимо, у них все-таки вытащить э, клатч 2 в 5. Харди. 38 хп, 50% здоровья у ММБО и 3 хп у Джейсона Стейтема. Тут, собственно, зная, что это карта нюк Можно бросить куда-нибудь дым И на этом, ой, простите, дым Хаешку И от этой Хаешки, ну, кому-нибудь будет печально и больно Вот, например, сейчас Хаешка очень хорошая под Ибрагимова прилетела Да такая, что у него аж целых 7 хп осталось Стейтом Забирает Ибрагимова Позиция оказалась хорошей Но нет, снова нет Не удается взять очередной клатч Вторая возможность была, но они ее упустили. 15-8. Ну, 7 раундов еще нужно взять. Окей. Из 8-1 да получилось все-таки взять. Сенсейшн. Агрессивная позиция. Сходу занимает желтый, без раскида, без всего. Видит соперника на девятке, и велика, велико желание туда хаешку пробросить. Кстати, пробросить ее удается, и парадокс, никто никого не убил, а бомба на точке А уже установлена. Вот это дерзость от коллектива из Намангана. Ибрагимов Джапа по фрагу на девятке, оказывается, зевс забирает папика. В паре с ним еще и Зиёшка там, кстати, находился Харди. Один на один с Ибрагимовым, и Харди попадает в Ибрагимова. Какого лешего, простите меня, Ибрагимов вообще делал в этой самой каналке? Почему он в ней находился, когда бомба установлена под девятку? Любая позиция, кроме каналок, здесь была бы адекватнее. Ну вот, любая. Крыша будки, в самой будке. Да блин, даже девятка и так далее, что угодно. Так, а у нас здесь зависает все, Да. То есть все дорогие друзья к сожалению сервер обрубили в самый неподходящий момент и еще стал значит шест... а нет это была пауза Фух, боже мой <laughs> а где же надпись почему не было написано типа game как там это game was passed если я не ошибаюсь появляется надпись <laughs> забавно демк топовый полностью согласен да демка прям бомбическая <laughs> ММБО, минус Ибрагимов, ну что, это, это прикол Прикол заключающийся в том, что мы еще посмотрим на то, как ферганцы будут воевать Так, кстати, я не прибавил им раунд да? 15-9 Ведь они проиграли 13 Нет, простите, подождите, сколько? 13-2 был счет Да, все правильно, все правильно, 15-9 Четыре игрока обороны против трех игроков Атаки, и при этом у папика Еще и нет девайса, да, то есть Тут есть, конечно, небольшой дисбаланс Из-за отсутствия этого самого девайса Но Харди Прострелом забирает Адоти А следом папик, который рядом Просто стоял ворон, считал Мало того, что тиммейту не помог, так еще и сам умер Ну что, сенсейшн Минус Харди, это Что, прострел, что ли, был? Я вообще что-то не понял Минус от Стейтема 15-10 ну, еще 5 раундов, дорогие друзья, делаем ставочки. Осилит ли коллектив Фергана забрать 5 раундов и увидим ли мы э, допы? Собственно, увидим ли мы овертаймы на карте нюк? Ну, как минимум, сопротивляются ферганцы э, во второй половине лучше, чем это было на карте Инферно. Сенсейшн со своими ребятами снова выбегают на точку А, и может быть вот стоило бы подумать о том, чтобы как бы в каналку убежать, да, раз уж она разбита, а почему бы не сыграть точку В, ведь есть такие раунды, но нет, будем до последнего пытаться заходить на точку А, минуса сенсейшнна и вроде бы даже зайти удается, Ибрагимов устанавливает бомбу, и Зиёшка с Зевсом остаются вдвоем. Сегодня так уж и однозначно, дамы и господа 25 секунд до взрыва Дефюзки-то имеются у обоих игроков обороны <-ithale> Ну вот теперь уже точно Все Замечательно Вовремя и круто заканчивается демка Обрывается и на этом, к сожалению, победа Ну как, не к сожалению Победа все-таки достается коллективу На манган 2 На манган 1